Давай скандалит погромче Можно, можно Теперь без многоточи Ведь я хочу побыть один Спектакль окончен И выход так не найти Эй, hey, ты скажешь, я мог быть с любой Но как же любой? Разом говорить не надо, я иду на наперекор Этот миг мы докуриваем так сладко твой Столько нарушали обещание, что будет рекой Слезы рекой И мы готовимся в бой Сказать тебе столь Я, я безоружен Тебе я не нужен Тогда зачем же ты мне пишешь по ночам? Я, я безоружен Тебе я не нужен Ты засыпаешь больше не на моих плечах Один друг против друга, ладно Думаешь, не виноваты Но шанс вернуться обратно Расставить, как Слова, вдруг оказались ложьи ты скажешь, я мог быть с любовью, но как же любовь В говорить не надо, я иду на наперекот Этот миг мы так уливаем, так сладко твой Столько нарушали обещание, что будет рекон Слезы рекой, и мы готовимся в бой Так нелегко сказать тебе, стой